Bum bum bum I feel free. I feel free. Ah! <San> Оо, ты что Ты Я говорил, выставляете, почему вы не успеете? Да Конечно. что вы говорите? Она... Какой Она... ты умный, блядь! Она... Ты мне нахуй моста не иди! Меня, Она... блядь, Кока-Кола э, заебала, убирайте пенсии нахуй! Мы ее не знаем, куда пихать. И Союз пихаем, а пихаем, и везде пихаем. значит, туда было... Куда-туда, блядь? На Уже срок пол. законченный, туда, блядь. И тебя не... не знам. Я ни разу вам, типа, не говорил. Да, да. типа, блядь, все твое говно нахуй продали, типа. Вон, жести у тебя на глазах стоит, хули толку. Если не берут... Твою продукцию, блядь. Давай, что тут у тебя? Ну, что у тебя тут-то, мне что ставишь-то? Давайте вот, микс новым поставлю. Кто тебя то блять Кого ты мне поставишь, Иди. блядь? Микс, микс. Ставь коробку. Без, без соли, соли там что. Блядь, блядь ты, сука, у меня сам эту соль бежать. С маленьким Отдельно говори. Зеленый лук, сын, бекон. Сет. Почему вы вообще занимаетесь по жизни? А, что даю? А что? Бананы. Угу. Людей. Шучу, не бананы. Наконец-то купил новую машину. Ремень. Ремень обязательно. Так, передачи как тут? Как тут у BMW передачи включать? А вот, да. Поехали, мои хорошие. Вот сам машину купил, даже быстро ездить. Не хочу, чтобы нагрузку на мотор не давали. Машина-то спортивная, я не знаю, смогу ли тут съехать, асфальт перерыли. Оп, осторожненько. Интересно я здесь могу припарковаться? Габаритом просто не привык пока. Ну вот и приехали. What, what are you doing? Maggie? what are you doing? What are you doing? Don't do that Annan, stop your feet on the word on the deep the wall I will stop my anun, stop my anun, stop my anun, stop my anun, stop the anun. Знаешь, знаешь, хочется найти умную, интересную, с чистой душой девушку. Да, согласен. Тяжело. Oh oh oh oh oh oh oh душа тебе нужна, душа? An angel, brother. An angel. One, two, three, go. Double kill. Double kill. What is he doing? He's beginning to believe. <gressis> The Fitness Gram Pacer Test is a <bay> Ha <laughs> А вы на МЧСнику учитесь? Да, есть. Стас, тебе нужно выбрать момент, когда можно. Да можно прям сейчас. Да прям, в голову. Уже минуту Стас висит на высоте. По крайнему!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 Дай знакомься этой мои подруги Лена, Катя, Оля и Света. Запомнил? Конечно. <смех> Третий дубль за ВДВ, надо. Санта Мария. Надо брой поправить. А то сейчас расползнулся всем. На... Сука, нет, подожди, да не можешь такого быть, если я не сломал нет! Нет! Нет! Сука, другой, другой, бей! давай, давай другой, блядь! Это какой-то неволшебный, нафиг Давай, блядь!